Добрый день, дорогие любители игр! Вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита, и мы продолжаем играть спектакль под названием Full Play. Сегодня у нас, значит, акт четвертый, адский гарем. Давай без лишних слов начнем сразу, посмотрим на гарем адский. Так, вот жду, и жаль наверх спустились вниз. И вот это галюные. И чего? Где мой адский горем? Опять музыка, опять тихо, да? Слышишь, не разыгралась. Опять, опять. Подожди, вообще, это же получается один спектакль же идет в целом. Только И тут как делается, получается? Вот люди после этого идут на перерыв, получается же, да? И пять актов сидят люди, это же елем, что как Три Два акта сидят в Потом жопа квадратная, а тут пять а те автор ты че? а во вот тут победи лидера последним давай сделай главное что не откинулся просто Подожди. я ж не виноват буду если он открылся мне ж защищаться надо Подожди, он, он ходит блядь, потом разбег блять берет нафиг с бежал сейчас опять разбегаться блять ебать Рафонит, <ролкнуть> блять, это бегут какой-то Или чё? <ролкнуть> Побегать, блядь. Не, ну всё А всё А всё А всё, ты один остался -то. А, вон наверху звезды то пишется, ёпта Да? Видишь? Слышал кто-то <сум> Смотри, комбо уже сколько Дропа, не дропа Ой, хорошо. А что еще нас сделать? Хит за 50 таргет в комбо челлендж. Кэнон боулс. Надо какой-то. Быстрее, пожалуйста. Быстрее у меня. Симпатия зрителей падает. Но, блядь, неудобно, пипец. Собака, no. ты какая хорошая, Вон, смотри, набирается пальчиком. Пять звезд наверху А Это... <смех> <смех> что так, что да, хорош, блин! Если называется Адский горем. Я требую пояснений. Почему? Просто потому что все не ушли после третьего акта или чего знаешь просто сидит такая э, жена на, на спектакль тащила хотя что драчуни, это наверное будет еще жена стоит все пойдем я знаю не в конце спасут этого короля все будут жить дружно и счастливо и все на этом закончится пошли домой хотя адский горем это тоже по, <laughs> по мужской части хотя смотря какая жена а что здесь женщины такие да, oh, горит, yeah. давай посмотрим. <свят> Ебать, не видел через себя, такой взял кинул. <свят> такой, да вообще похуй такой, бежит на него такой шкаф, он такой, да, вообще поебал. <свят> да, ну серьезно. я более менее научился парировать эту херню. Потому что я прям до этого вообще не получалось. Только не пойму, как я зажимаю. Кружочек? Да, я удерживаю кружочек, получается. Блядь. Ну как начинаешь задумываться, как ты делаешь, и все, блядь, по А Когда особо не задумываешься, и все. Нормально. Блядь. Ой, долго, долго. Вот сейчас комбат дропается, это не, не только после удара, а вот если еще чуть-чуть тупишь. -чуть нет, стоит, не стоит сделано разнообразие движений каких-то, потому что всего два удара, один верхний, другой обычный и при захвате либо бросить, либо по башку ударить на да. пару раз, да. да? да. ну, ну да Мне интересно, ну сейчас у нас спектакль по Древнему Египту. Нувик ну, по по у нас дальше? Какая тематика будет? Ну если что Мерс, у нас Трансильвания, Вампира. Опять ты, блядь! Блять, кто его нахуй пустил на первый ряд? Как твое имя, мальчик? Был Джимми Рикетсер. Ага. А, короче, говорит, заткнись, не мешай спектаклю. Ого. <laughs> -о -о. Не, ну это все, это ульта. Это как бы... Это как бы надо. Главное не дропнуть, главное не дропнуть. Да ебать, главное не дропнуть. Мне кажется, мне пиздецко пролезло. Да нет, серьезно, блять, не успел! обидно пошел блин. не достань опять дропнуть почему не понял сам не ну я уже не наберу блин. да за что он смотри он ждал пока я остановлюсь кинуть а потом ударил блин. почему так несправедливо Сучара. открывай мистер с скажи мужчинам эксцессив эксэ... а нет сир короче я пожертвую собой он такой нет сир не делайте этого удачи вам первое правило мистер Скэмпик. Всегда опыт Full play Всегда опыт Full play Всегда very well, Давайте Давайте это do this. ебать Теперь я понимаю почему Ацки Вот Теперь то понятно все хе хелп с недовольным стоит. Ага, ага. Ебать, спецэффекты. Ну, надеюсь, Что-то получить эту душу демон. Что-то последний раз. Еба! Кунг-фу женщины. Еба, еба, вот это нормально нормально да хорош прыгать блин кузнечики Сы, нахуя мужика сожгли блять я, я так и не понял что нам от него было надо Мы нахуя его сожгли да, блять че теперь делать че в пятом акте нам надо будет оживить мужика спуститься ваться его душой и про это будет вторая часть да ну да, серьезно сколько можно за ними нереально бегать блядь. да это хорош да сцентю тоже, бля. А их еще вон сколько, еще 4, бля. Я еще ни одну не вырубил. 20 да, тысяч. Все, в толпу, в толпу. Ульта, ульта. Ульта, ульта, хорошо. Ульта, хорошо. Есть. Дальше. А что там цветокорта сзади поменялся. Не, ну да, его как бы да. Хотя с другой стороны говорю, зачем бьете меня? Это не по плану, не по сценарию, меня вообще никто. А как, как за главного героя будут переживать, если будут знать, что он вообще непобедимый, неуязвимый и так далее. Да? <Это> правильно было? С ними не интересно драться, я за ними бегаю по всей карте. Они, блядь, пытаются. Да, блядь, со спины пытаются зайти и дать мне пиздец. Сука. Заебали, хоть это бегать, блядь. Они еще две таких кошелки дуби. Короче. Надо их вверху так подкидывать и кулярить. Все, Следующее. Просто я опять стук меняется, да? Нет? Я гоню. А как они так могли, чувака, сжечь получается? со сцену брать. Я не его реально нахуй. Одноразовый актеры Да ну все, заебли! Да ну реально все попалось. Надо, короче, ждать их, это. Давай. Вот так вот. Да блять. Дядя Давай. Вс, вот и все, бля. Но... Да ну иди сюда! Бля, какие душные женщины, а <сёк> в театре, <сёк> что в жизни. <сёк> Я тебе этого не говорил. Нее! Что ли? Нее! А! Блин! Напугал, пипец, блядь! Да, пиздец, стоит. А пиздец. Я думал, он их всех оживил, сейчас я этим не хуярить буду, что толпой, понял. Я бы с ума сошел, тут, угораюсь. Ты че, подожди, у нас следующий просто акт, это будет босс. Это будет просто босс. Не, ну я такой. Давай, как бы. Блять, вообще. Ну, опять же, я не набрал. Набрал! Ой, я. Новые движения откуда-то будем всего Не, ну, как бы там было, почти два, но... А, кстати, знаешь, что забыл тебе показать? Перри А, и после Перри камбуху можно провести теперь, нормально Удсейф, ну давай Смотри, тут оказывается сложности есть Вот мы сейчас, understudy Есть еще лид И ветеран. Кстати, вот на нашем дешамфорфом Значок какой-то, видишь, 5 Я не знаю, что это, но, наверное, 2. Так, ну, блин, я тогда Где-то, ну, наверное, давай Тут ничего не открыл, нет Давай с, с, с, с, с боссом тогда Все, что мы будем тупить? Что мы тупить-то будем? Сразу взлетаем, пощам всем Раздаем Быстренько, без Спектакль-то надо закончить Да? Бля, серьезно? Вот сейчас вот так сразу босс да и они блять не ну это все это духота, прям теперь что за нет, задание нет задание вперед это хотел ебанул. Дожди, да как с ним драться подожди ебать улетел Да блин да с ними нереально драться я вообще теряю себя вот с этими блять женщинами я теряю голову от этих же. Да подожди, да не пиздите меня, пожалуйста. Так, что. блять, больно вообще-то. Где я? Ч я? Кто я? Зачем я? Почему я? Блядь, да вы ч такие, блин, больно? Ой, Нет, прыжок! Они умирают вообще, а? Иди сюда. Зачем сжёг пацана? Еба полетит. Да ну вы бесите, я не успеваю за вами! Блядь, с ноги так... Я не успеваю, блядь! Миллиард врагов, блядь! Что происходит? Что происходит? Пиздец, зажали а в него подожди его эти, блять, экспета патроном можно обратно отправлять они, блядь, не умирают, заебали, блядь! короче, нахуй на надо... нахуй все, ебать, и вол... волшебник Гарри, блять давай, стреляй да я хочу отбить, блять, да не тобой я хочу у него обратно, наказать ему надо да я хочу отбить не буду их вызывать я прыгнул ну, спустя, да, я полетел да блять, от меня, пожалуйста пожалуйста не, ну это, блин, это пиздец это больно, мы с тобой две тысячи получаем что, что, что до комбо да кого, да перестань они душные я прыгнул! Блять, не успел! Да перестань, пожалуйста, господин, блядь! А, я в полете. Не, ну это писать. Да ты умираешь, вс, мужчина. Вс? Вс, конец. Две звезды. Нет, не вс! Ты чего? Ты ч, ебать? Ты ч, блядь? <соединяя> Ты ч делаешь? Ты дрог, что Ебать летит! <соединяя> <соединяя> Ебать! Нет, такое я не отобью! Хадункин, блять! <соединя> давай! Давай попробуем, давай! Хадункин! Не, нельзя, не канай! Хадункина я отзывать не могу! Да я не вижу! что они делают, ведь, со мной? хоть три? давай ты их все козлять не будешь? Будет вообще да, ну, конечно. Это пиздец. Это, пиздец. Это пиздец. Дай попади ты в него! Я вообще ничего не понимаю. Я вообще ничего не вижу. Я вообще ни хера не понимаю. Нормально. Адунхен. Чё, какой я ну меня письмя, а что я сделаю? А какое бу, подожди! Эпичность! Меня, я же не должен постоянно выигрывать. Бу, блядь, вообще хирели, блядь, смотри, какие. че пришли тогда? Бу, блядь. Бу, а теперь вам нравится, да, ебать? Нравится нахуй. Бу, блядь. Бу, блядь, бу за какую зарплату я этим занимаюсь блять не ну это все умираешь. да это еба хватит цепляться за свою никчемную жизнь ты и так уже умер блять что тебе второй раз жалко что ли ебать сейчас защитился ну, да да, хорош. Да блюдо, да, больно. Больно блюдо вот женщина, ну, вообще. Какого баланса? да, видимо. Ну, уже у меня же есть самобежание. Давай-да-да. Да. Не, ну это как бы да. Да давай, вс, уже откидывайся. Блин, такой сейчас шанс был его добить. Блять, заделся ровно Ну все, ты после ходунки умираешь. Я же сказал Не, ну больше он не воскреснет Блять, привет. Чего? Это что сейчас произошло? Чего? Ты куда пополз-то? А, или мы его изгнали Что это, сэр? Это топовая шапка Демон делал... Короче, что у демона делала топовая шапка? Больше... что то короче, много вопросов. Что демон делал с моим отцом и топовой шапкой? О, повернулись, да? Короче, этот кактистый демон проклял место и понимание... Ага, Discovery, правда Все, собственно, конец спектакля ХПН, 3 звезды, нормально Ну все, первый спектакль мы отыграли Почти все понятно, но ничего не понятно Вот, смотри, начался второй спектакль Да Смотри, ну, а написано же акты, значит спектакль закончился что будет совершенно новый спектакль, вторая часть. А спектакль вообще в пяти частях. Ну что скажешь? Что скажешь? Что не скажешь? Тебе понравился спектакль? Где ты? Где аббадсы? Не слышу. Круп, пожалуйста. Ах, ладно, давайте тогда следующий спектакль начнем. В следующий раз. Мы добили, видишь, разом кто Это Гарема как кстати, назывался? Кактистый демон. Кактистый демон. Получается, последний акт это тупо босс. Тупо босс. А какой не было босса? В третий, по-моему. Или в четвертый. В четвертый не было босса. Ну и хер. Давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока.